Всем привет! Каждый день мы наблюдаем множество невероятных вещей, но благодаря камере мы можем не только рассказать об этих необычных случаях, но и показать их наглядно. И в сегодняшней подборке я предлагаю вам взглянуть на самые удивительные случаи, которые вы раньше не видели. Многие знают, что для тушения лесных пожаров используют самолеты-амфибии, которые создают имитацию дождя из пожаротушительной смеси. Но мало кто представляет, какой на самом деле вес сбрасывает такой танкер. И для этого одна из пожарных компаний США решила продемонстрировать, какой разрушительной силой обладает такая падающая смесь при ее неправильном распылении. Говорят, что молния не бьет два раза в одно и то же место, но видимо у нее с этим фонарем личные счеты. В Китае существует стеклянная водяная горка, расположенная в горах, с которой можно полюбоваться потрясающим видом во время спуска. А вот и новые заставки с 3D-проектора в Японии. А вот такую нагрузку выдерживает человеческий зуб. Это видео доказывает то, что у животных все-таки есть свои программы по освоению космоса. Этот парень разозлился на непогоду из-за того, что она испортила ему игру и бил в нее мечами для гольфа. Но он точно не ожидал, что природа даст отпор, ударив молнией в летящий мяч. Рекламные кампании дошли до такого уровня, что во время спортивных мероприятий рекламные баннеры отличаются друг от друга в зависимости от канала, по которому транслируется одна и та же игра. Увидев, что хозяйка проигрывает, собака решила помочь ей забить хотя бы один шар. Нет светофоров, а значит нет пробок. Это видео из Восточной Африки доказывает, что это реально. Чтобы удивить маленьких детей на пляже, этот мужчина научился надувать мыльные пузыри размером с машину. А вот так выглядят гусиные ракушки, которые считаются деликатесом в Испании. Камере наружнего наблюдения удалось запечатлеть огненный дождь. Все произошло из-за того, что молния ударила в металлическую крышу здания и расплавив листы железа посыпались такие искры. Никто бы точно не поверил, что лось умеет бегать по воде, если бы эти парни не засняли его на видео. А тем более собака. Наверное каждый из нас в детстве выкапывал на в сугроби, но этот парень пошел дальше и сделал в нем настоящий дом. На Гавайях можно наблюдать лавовые водопады, это происходит из-за тонкого верхнего слоя земли, который пробивает магма и вырывается на поверхность. Оказывается не только Аквамен хорошо владеет трезубцем под водой. Окажись немного левее, эти дайверы увидели бы что находится внутри кита. Оператору этого видео удалось заснять очень редкого кита-альбиноса, которых осталось всего несколько штук в мире. А вот так ягуар охотится под водой. Как этому парню удалось надрессировать рыбку, чтобы она приносила игрушку обратно? А так выглядит насекомое под названием золотой черепаховый жук. Этот парень точно не знает, что такое гравитация. Перед подготовками для соревнований, спортсмены тренируются в таких бассейнах для быстрого старта. Своего рода это беговая дорожка, но только для пловцов. Как говорится, в большой семье не щелкают. Оказывается, существуют не только лысые кошки, но и хомячки тоже. Эти облака называют образными, а принимают они такую форму перед сильной грозой или торнадо. Этот парень поймал рыбу и прицепил на нее камеру, а затем отпустил обратно в озеро, чтобы понаблюдать, что она делает под водой. В Японии сделали интерактивный океанариум, в котором оживают и плавают нарисованные детьми рыбки. В Черногории после сильных дождей произошло необычное явление, в результате которого дерево превратилось в фонтан. Это видео еще раз доказывает, что собака лучший друг человека. А вот так выглядит новорожденная кобра. Так вот, чей образ использовали мультипликаторы в мультфильме ⁇ В поисках Дори ⁇ А так сбрасывают якорь на рыболовном судне. Этот парень так сильно любит Гарри Поттера, что сделал себе колоду карт из персонажей фильма. Вы когда-нибудь думали, едя за рулем, что дорогу может перебежать рыба? Скажете, это нереально, но вот водители штата Вашингтон с вами не согласятся. Дело в том, что во время паводков разливается местная река Скокомиш. И так совпало, что сезон нереста у лосося происходит в это же время. Именно поэтому рыба оказывается повсюду. А на этом у меня все.